Вози, а работать-то кто будет? Не секрет, что у любого бизнеса, будь то крупного, среднего или малого, есть определенное количество ресурсов. Под ресурсами я подразумеваю рабочую силу, привлечение инвестиций, оборудование и так далее. Если не хватает своих ресурсов, то их нужно где-то взять, не прогадав при этом в качестве. С вами Алексей Лебедев и сегодня мы поговорим о том, как привлечь качественных подрядчиков. При работе с подрядчиком есть различные виды рисков. Первый риск связан с законом. Расскажу на примере. С расчетного счета нашей компании мы перекидываем деньги на расчетный счет компании нашего подрядчика. В этой самой сумме есть 20% налога НДС, который э, наши подрядчики должны отразить у себя в бухгалтерии. Если они этого не делают, то этот налог придется по итогу заплатить нам еще и сверху со штрафом 50% от этой самой суммы. Второй вид риска заключается в недобросовестном отношении подрядчика к нам. Здесь бы я хотел выделить три позиции. Первая позиция заключается в том, что подрядчик просто берет аванс и уходит, пропадает. Вторая позиция заключается в компаниях, у которых в штате есть только юристы, и они занимаются тем, что собирают авансы с ряда компаний, и в дальнейшем в суде отрабатывают эти деньги с помощью дыр, которые есть в договоре. Это жулики. Третья позиция заключается в низкой квалификации подрядчика. Расскажу на собственном примере. Клиент заказал гидрофобизацию двухэтажного дома. Гидрофобизация состоит из двух этапов. Химическая обработка фасада и нанесение, собственно, самого этого состава на фасад. Наш подрядчик решил забить на первый этап и перейти сразу ко второму. По итогу чего мы получили недовольного клиента, непотребный вид фасада, иск на сумму, превышающую, превышающую десятикратно сумму самого договора. А теперь, друзья мои, давайте разберемся, как же все-таки нам выбрать добросовестного подрядчика. Предлагаю ряд действий, которые, по мнению налоговых органов и судов, необходимо совершить для подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности в рамках выбора контрагента. Первое: Запросить у контрагента ряд документов до сделки. Обычно запрашивается свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налоговый и устав. Также необходимо скачать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на сайте. Второе. Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов Фнс России. Так можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям: удостовериться, что в отношении контрагента не принято, воблековано в вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении основного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% основного капитала другого общества и так далее; выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации и осуществляется ли с ним связь по указанному в игре адресу. Проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия руководства в организации. Третье. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах можно на сайте арбитражного суда. Тут же можно удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Четвертое. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Пятое. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Все позиции выше, которые нам необходимо узнать о компании, есть во множестве сервисов. Например, один из них – это контрфокус. Если распечатать экспресс-отчет в контрфокусе перед началом работы с контрагентом, то он будет являться одним из доказательств того, что вы проявили должную осмотрительность. Также в контрфокусе можно узнать об состоянии банковского счета. Важно помнить, что вся эта история с должной осмотрительностью основана на трех принципах. Первый правомерность подписания документов представителям подрядчика. Второй. Наличие ресурсов для исполнения условий договоренностей. И третье. Это уплата налогов. Теперь поговорим о дополнительных действиях, которые необходимо предпринять для собственной уверенности в добросовестности подрядчика. Первое. Найти сайт, если такое имеется. Посмотреть, на каких позициях находится компания в рамках органической выдачи, особенно по ключевым компетенциям. Посмотреть, вкладываются ли деньги в контекстную рекламу. Это понять можно по иконке реклама ниже ссылки в самой выдаче. Второе. Проверить, работает ли указанный номер на сайте. Третье. Попробовать найти аккаунты компании в социальных сетях и изучить их активность. Четвертое. Запросить у компании кейсы тех Продуктов, которые они производят. И неважно, детские коляски это или фасады зданий. Изучить их. Пятое. Попробовать найти или запросить информацию у подрядчика про его клиентов. И у этих самых клиентов узнать, каким образом работает подрядчик. Шестое. Попробовать узнать количество реально работающих сотрудников подрядчика и в идеале поговорить с некоторыми из них. Таким образом, комплекс этих действий поможет решить вопрос с выбором подрядчика. Чаще лучше переплатить за безопасность качества. При этом быть уверенным в том, что подрядчик точно выполнит взятые на себя обязательства. Умение выбирать и в дальнейшем строить здоровые отношения с подрядчиками особенно актуально на начальных этапах развития бизнеса. В подавляющем большинстве начинающие компании имеют большие шансы на ошибку. При этом этих шансов гораздо меньше, чем у крупных компаний. Думаю, это является основной причиной закрытия 90% бизнеса в первые три года. А теперь, друзья мои, прошу вас написать в комментариях, случалось ли вам работать с недобросовестными подрядчиками и какие выводы вы сделали. А с вами был Алексей Лебедев. До новых встреч!